Здравствуйте, дорогие участники! В этой статье мы хотим поделиться с вами потрясающей новостью. Новый бонус. С сегодняшнего дня каждый новый участник, сразу после регистрации, получает новый бонус новичка в размере 10 сет на счет предоплаты. На эти деньги он сможет создать программы взаимного финансирования, и, когда он получит выплаты, сможет запросить их на вывод. Да, не вкладывая ни копейки своих денег. Да, это просто подарок от проекта. Такого еще никогда не было в истории Суперкопилки. Срок действия бонуса – всего 7 дней после регистрации. Если за этот период новый участник не воспользуется бонусом, то бонус автоматически сгорает. Цель этого бонуса – увеличить скорость расширения проекта. Мы хотим добавить огоньку, которого, как нам кажется, не хватает. Хотим чтобы этот бонус создал вирусный эффект и взбудорожил интернет.